Неловкие звуки из глубин живота – это либо газы в кишечнике, либо передвижение пищи по пищеварительному тракту. Как их избежать и когда следует забеспокоиться? Рассказываем обо всем по порядку. Вмешиваться в работу здоровой, но общительной пищеварительной системы нельзя. Это естественное явление, особенно если вы давно не ели. Оно не должно вызывать опасения. Однако бывают ситуации, когда человек сыт, но желудок все равно урчит. Если звуки слишком частые и громкие, нужно насторожиться, особенно когда появляется газообразование, тошнота, боль, вздутие или запоры. В таких случаях следует обратиться к Возможные причины первое, Переедание, особенно тяжелой жирной пищей. второе, Строгие диеты. Организм не понимает, что вы худеете специально. Пустой кишечник начинает сигнализировать «я голоден". Третье. Спешка в еде. Когда человек торопится, он плохо пережевывает пищу. В желудок попадает воздух, который начинает двигаться внутри. Из-за него возникает громкое урчание. Четвертое. Газировки. Тут происходит то же самое, только воздух попадает не с пищи, а с напитками. Пятое. Непереносимость лактозы, урчание, вздутие живота и боль могут указывать на то, что ваш организм не усваивает молочные продукты. При таких симптомах следует проконсультироваться с врачом. Шестое. Синдром раздраженного кишечника и язва желудка. Один из симптомов этих заболеваний – регулярное урчание в животе. Седьмое. Стресс. Встревоженный человек часто заглатывает лишний воздух. Восьмое. Паразиты. Непрошенные гости оставляют в кишечнике продукты жизнедеятельности. Это и вызывает газ. Девятое. Нарушение микрофлоры кишечника. Такое может произойти из-за приема лекарств или неправильного питания. Как избежать урчания? Старайтесь не посещать важные встречи, экзамены или свидания на голодный желудок. Питайтесь регулярно и избегайте газообразовательных продуктов. Бобовые, капуста, редька, виноград, яблоки. Пейте воду, но не слишком много. Наполненный жидкостью желудок может издавать громкие звуки при движении. Если вас что-то беспокоит, сразу обращайтесь к врачу. Чем раньше обнаружат проблему, тем легче будет от нее избавиться. А как у вас в этом отношении? Знакомая картина? С чем это связано у вас? И что вы с этим делаете? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.